Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин. В этом видео мы поговорим о том, как сохранить отношения в фазе медового месяца как можно дольше. Прежде всего, я знаю, что некоторые из вас, исходя из названия, могут сказать, что это невозможно и что вы не можете поддерживать отношения в фазе медового месяца вечно. Это действительно зависит от того, как вы определяете фазу медового месяца. В этом видео фаза медового месяца будет определена через три основных качества – идеализация, страсть и отсутствие ссор. Можно ли продлить все эти три качества навсегда и с той же интенсивностью, с которой они проявляются на ранних стадиях отношений? Скорее всего, нет. Например, идеализация в самом начале отношений вряд ли сохранится навсегда. Однако вы можете затянуть фазу медового месяца гораздо дольше среднего срока, который составляет около 6 месяцев, и сохранить некоторые элементы фазы медового месяца навсегда. Нет, это не то, чего вы сможете достичь, если даже не попытаетесь. Но если вы будете стараться изо всех сил и действительно работать над тем, чтобы ваши отношения оставались свежими, страстными и счастливыми, то вы, вероятно, сможете включить некоторые аспекты фазы медового месяца в ваши отношения и максимизировать счастье ваших долгосрочных отношений. Итак, прежде чем мы перейдем к тому, как именно мы можем поддерживать наши отношения в фазе медового месяца, мы должны обсудить три характеристики фазы медового месяца немного подробнее. Итак, что реально для нас сохранить навсегда, а с чем, вероятно, следует смириться? Один действительно важный компонент – идеализация своего партнера. Это когда вы находитесь на ранних стадиях отношений, и они не могут сделать ничего плохого. У них не может быть отрицательных качеств, в них нет ничего непривлекательного, и они – идеальный человек и идеально подходят вам. Это то, что помогает двум людям сблизиться на ранних стадиях отношений и построить прочный фундамент, который будет служить им долгие годы. Но придерживаться такого взгляда вечно нереально и не всегда полезно для здоровья. Вам может быть трудно установить границы или признать, что то, что он делает, иногда неправильно. Или это может привести к обесцениванию, потому что идеализация, как правило, идет рука об руку с обесцениванием то есть когда вы переходите на совершенно противоположную сторону, где ваш партнер ошибается, значит, он не имеет никакой ценности. Еще один аспект фазы медового месяца – это страсть. Это когда вы хотите проводить с ним все свое время. Вы чувствуете сильную физическую связь с ним. У вас появляются бабочки рядом с ними. Вы испытываете сильные эмоции за них. Это может быть ревность, увлечение, гнев или счастье. Вы можете и абсолютно точно должны попытаться сохранить страсть в ваших отношениях после фазы медового месяца. Без страсти отношения превращаются скорее в дружбу. Это, как правило, происходит в долгосрочных отношениях. Когда вы проводите много времени вместе, вы очень хорошо знаете друг друга и вам становится комфортно. Если страсть угасает, вы становитесь больше похожи на друзей, чем на что-либо еще. И хотя в этот момент вы все еще можете быть преданы друг другу, и поэтому будете чувствовать себя связанными с ними, если страсть уменьшается, это подвергает отношения риску блуждания взглядов и неудовлетворенности. Еще один аспект фазы медового месяца – отсутствие ссор. Фаза медового месяца обычно заканчивается как раз в тот момент, когда вы впервые поссорились. Поэтому, если вы ссоритесь на ранних стадиях ваших отношений или еще до того, как вы сошлись, это может быть тревожным сигналом. Отношения, которые не являются хорошими в самом начале, вряд ли продлятся долго и счастливо. Определение ссор варьируется от человека к человеку в зависимости от культуры, воспитания, динамики отношений и так далее. Один человек может определить ссору как вербальную или физическую агрессию, крики, нежелание слушать друг друга, упрямство и так далее. Но может быть даже полезнее иметь более низкий порог того, что вы считаете ссорой. Возможно, вы считаете ссорой то, что ваш партнер говорит над вами, наносит мелкие удары, не проявляет сочувствия и так далее. Это непопулярное мнение, но вы можете абсолютно точно гарантировать, что в ваших отношениях будет очень мало ссор, если они вообще будут. Представление о том, что все пары ссорятся, несколько токсично и устанавливает низкий стандарт того, как романтические партнеры должны относиться друг к другу. Неразумно ожидать этого от других типов отношений. Например, все учителя и ученики ссорятся. Все дяди и племянники ссорятся. Нет, это не точное обобщение, что все пары ссорятся. Это может быть очень распространено, но мы не должны просто принимать это, потому что это распространено. Мы должны работать над тем, чтобы предотвратить это. Итак, мы уже говорили о составляющих фазы медового месяца. Идеализация, страсть и отсутствие ссор. Как же теперь оставаться в фазе медового месяца как можно дольше или включить ее аспекты в ваши отношения? Давайте начнем со страсти. Как разжечь страсть? В этом может помочь некоторая дистанция. Вы знаете, выражение «расстояние» заставляет сердце становиться веселее. Это может быть правдой, хотя я не обязательно имею в виду физическое расстояние. Когда вы постоянно хватаетесь за кого-то, а он всегда находится вне пределов досягаемости, это ослабляет вашу страсть к нему. Это может быть вызвано физическим расстоянием, например, раздельным проживанием или наличием других обязанностей. Но это также может быть вызвано тем, что кто-то играет с вами, манипулирует вами, всегда пытается играть в недотрогу. Если пара находится вместе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в течение первых нескольких месяцев своих отношений, они могут думать, что максимально используют фазу медового месяца. Но на самом деле они могут закончить отношения преждевременно. Важно помнить, что между вами и вашим партнером всегда может быть небольшая дистанция. Для этого не обязательно бежать на другой конец света. Это может быть занятие своими увлечениями, отказ от девичника, поездка домой, чтобы повидаться с семьей. Все эти вещи позволяют вам вернуться к партнеру после некоторого расстояния и вернуться с чувством большей страсти друг к другу с новыми интересными перспективами, которыми можно поделиться. Даже во время совместного карантина можно иметь некоторую дистанцию, чтобы вы не были постоянно сосредоточены друг на друге. Воссоединение после долгого дня отсутствия друг друга гораздо более волнующее, теплое и страстное, чем воссоединение после дня, который вы провели вместе. Еще один совет по усилению страсти ⁇ не лениться, продолжать постоянно пытаться ухаживать, добиваться или впечатлять своего партнера. Я знаю, что иногда людям неприятно это слышать, но это касается любого аспекта вашей жизни. Как вы думаете, сможете ли вы сохранить успешный бизнес, если не будете продолжать работать над ним? А как насчет хороших оценок, если вы не будете стараться изо всех сил в школе? Мы должны понять, что расставание всегда возможно, и что мы не можем воспринимать нашего партнера как должное. Как только вы начинаете успокаиваться, появляется вероятность того, что ваши отношения пострадают. Как же продолжать работать над своими отношениями? Вы можете продолжать инициировать свидания. Даже в карантине можно устраивать романтические свидания. Вы можете выглядеть презентабельно и аккуратно, ухоженно. Вы можете поддерживать порядок в доме, как будто вы все еще пытаетесь произвести впечатление на кого-то, кто придет к вам в гости. Вы можете продолжать проявлять рыцарскую вежливость, например, открывать для них двери, говорить «пожалуйста» и «спасибо», делать комплименты и так далее. Еще один способ разжечь страсть – это случайные поступки и слова привязанности или признательности. Например, подарите им цветы, когда вы находитесь в супермаркете. Скажите «я люблю тебя» или возьмите их за руку, когда вы просто работаете рядом друг с другом. Также старайтесь менять обстановку хотя бы раз в день. Например, если вы обычно идете смотреть телевизор сразу после ужина, предложите один раз поиграть в настольную игру. Не переставайте смешить их. Смех – это лекарство. Будьте тем человеком, который дарит вашему партнеру радость и смех. Вы же не хотите, чтобы этим человеком был кто-то другой. А как насчет предотвращения ссор? Как сделать так, чтобы не было ссор? Если ситуация накаляется, снизьте голос, потому что иногда вы не замечаете, что ваш голос становится все громче и громче. Кроме того, немного приукрасьте ситуацию. Если вам кажется, что вы можете и хотите сказать своему партнеру самые откровенные вещи, подумайте об этом потому что мы думаем, что нам может сойти срок грубость с людьми, которых мы принимаем как должное, или считаем, что они нас не бросят. Но спросите себя, стал бы я так говорить со своим начальником? Стал бы я так разговаривать с человеком в супермаркете? Если нет, то пересмотрите свое мнение, перефразируйте его, приукрасьте и скажите приятнее. Потому что если вы воспринимаете этого человека как должное, это будет видно. Кроме того, используйте много утверждений «я». Вместо того, чтобы говорить «ты всегда так делаешь» или «ты действуешь мне на нервы», Скажите, я чувствую себя так из-за того, что произошло, или мне нужно от тебя то-то и то-то. Заявления я очень полезны. Также физические прикосновения напоминают о том, что вы заботитесь о них. Очень важно, если отношения накаляются, напоминать им о том, что они вам не безразличны, с помощью ласки. Это может быть так же просто, как просто положить руку на его руку. Когда вам напоминают о том, что вы их любите, в их мозгу начинают работать гормоны счастья. Подтвердите их точку зрения. Дайте понять, что вы понимаете их точку зрения. Скажите, я все понимаю. Ты очень много работаешь, а я халтурю с посудой. Итак, мы поговорили о том, как избежать ссор в отношениях, как сохранить страсть, а как насчет того, чтобы сохранить немного идеализации. В самом начале мы говорили о том, что идеализация это то, что на самом деле не обязательно включать в ваши отношения после фазы медового месяца. Но нам все же следует сохранить ее немного. Вы можете делать это, хвастаясь своим партнером, его достижениями и положительными качествами перед другими или даже перед ним самим. Вы можете сказать им «ты такая красивая», «ты так много работаешь», «ты так хороша в своем деле» и так далее. Всегда ведите список зеленых флажков, особенно если вы ведете список красных флажков, и особенно если вы уже знаете, что цените эти отношения в долгосрочной перспективе. Спросите себя, что мне нравится в этом человеке, в чем они прекрасны. Потому что если вы посмотрите на этот список или прокрутите его в голове и поймете, насколько он замечательный, вы с гораздо большей вероятностью будете идеализировать его. Также устно укажите на все замечательные вещи, которые они делают. И не переставайте говорить «пожалуйста» и «спасибо» время от времени, когда вы смотрите на них, особенно сейчас, когда вы вместе на карантине. Просто смотрите и думайте, какие они замечательные. Говорите им что-нибудь приятное или берите их за руку. Но что не менее важно, вы должны постараться максимально увеличить их шансы идеализировать вас. Не прекращайте работать над самосовершенствованием. Не прекращайте расти. Не переставайте меняться. Не переставайте заботиться о себе, как физически, так и психологически. Не прекращайте работать над отношениями. Это относится к вопросу разжигания страсти. Не ленитесь. Не успокаивайтесь в ваших отношениях. Но вот в чем проблема. Один человек может сделать все возможное, чтобы сохранить отношения на стадии медового месяца. Но это ничего не значит, если другой человек тоже не приложит усилий. Если ваш партнер стремится сохранить ваши отношения такими же счастливыми и свежими, как и вы, это замечательно. Но если его это не волнует настолько, чтобы даже посмотреть это видео или услышать, почему может быть важно включить фазу медового месяца в ваши отношения? Если его оскорбляет мысль о том, что он должен приложить усилия, если он хочет лениться вместо того, чтобы поддерживать ваше счастье, тогда вы заслуживаете лучшего. Вы можете немного поиграть в недотрогу. Вы можете использовать расстояние, чтобы заставить их тосковать по вам еще больше, но на самом деле вам не нужно этого делать. Вы не должны прибегать к убеждению другого человека. Вы не можете заставить кого-то вести себя определенным образом, и вы не можете заставить его ценить вас. Вы должны либо принять все как есть, либо двигаться дальше, если они не хотят работать над отношениями с вами. Потому что я представляю, что многие из тех, кто смотрит эту статью, могут быть людьми, которые борются со своими отношениями и хотят, чтобы они стали лучше, а для танго нужны двое. Вы не можете выполнять 100% работы в одиночку. А вы нашли эти советы полезными? Дайте нам знать в комментариях ниже. Также не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на значок колокольчика уведомлений для получения новых видео. И супер спасибо за просмотр!